Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о откосах, а именно о том случае, тех вариантах, какие делаем мы в Финляндии. Я буду рассказывать сейчас только лишь про откосы, оконные и дверные, которые применяются к деревянному фасаду, то есть это будет либо вагонка, либо имитация бруса, но обязательно будет вентилируемый фасад. И в частности, вот кто не смотрел видео про деревянные фасады и какие там нужно сделать подготовки по вентиляционному зазору, то обязательно посмотрите, ссылочка всплывет. То вот как раз-таки нужно рассмотреть, скажем, я бы обратил ваше внимание вот именно на два варианта, которые я рассказывал, 12-я рейка плюс 24-я, и второй вариант это 48 на 48, да, ну или это будет 50 на 50 брусок вертикальные, которые проходят. В варианте 24 плюс 24, в перпендикулярном, там особо так разницы нет никакой. То есть это можно не применять такой способ именно для той системы. Но вот в первых двух, которые я назвал, для них очень принципиальное это отличие. Особенно для последнего варианта, который будет 48 на 48. Смотрите, там получается так, что если стойки ставятся вертикально вдоль окна, по стойке прям проходит несущего каркаса, сверху просто прибивается 48-й брусок. Да, и по сути перекрыт вентиляционный зазор в разных направлениях. С завода у нас приходит таким образом: только лишь не делается горизонтально не внизу окна, не горизонтальный брусок не ставится вверху окна. То есть всегда эти части открытые. Но здесь принципиально есть отличие. Так как на заводе не высверливают, не пропиливают, ничего не делают, да, бок, в сторону, скажем так. Поэтому воздух может спокойно выходить э, из-под отлива циркуляция. И, соответственно, сверху тоже брусок не перекрывает полностью, ну, нет бруска верхнего, над окном или над дверью. Поэтому там вокруг откоса воздух двигается. И, по сути, все равно вся конструкция выполнена таким образом, чтобы воздух спокойно мог... Отек, ну, как бы обтекать и за откосами тоже вентилируется это пространство. Нет такого, что это вот закрыто и все, и ничего там не вентилируется. Такого абсолютно нет. Значит, как это добивается? Каким способом? Когда ставится окно, делается обрешетка, то получается, но ну, у нас в основном зазоры делаются... 2,5 сантиметра, если брать на общий размер окна, плюсом проем делается, на 2,5 сантиметра. И вот когда монтаж окна произведен, то получается так, если с завода вагонка уже напилена, то ну, она примерно получается на 5 миллиметров уходит немножко больше, чем сам по себе оконный блок, то есть оконная рама. Чуть-чуть больше, вагонка отпиливается на 5 мм по отношению к окну или к двери. Но, так как брусок все-таки стоит дальше, по отношению, ну скажем, он примерно на сантиметр стоит дальше, чем край вагонки. То вот как раз таки, когда к этому сантиметру, сантиметр есть торча торчащая часть вагонки, к ней прибивается передняя часть вагонки фиксируется неважно это прибивать или прикручивать и задняя часть вагонки то же самое она находится с зазором по отношению к бруску к стойке порядка сантиметра есть тоже зазор и поэтому весь воздух который может зайти из под отлива он может обогнуть спокойно за откосами пройти и подверх и выйти в верхний уже канал полностью то есть воздухообмен там всегда происходит. Потому что нужно прекрасно понимать, что для каркасного дома вот именно вентиляционные зазоры, вот эта вот вся вентиляция, как потоки, чтобы это все двигалось, воздух мог спокойно входить и выходить, и хорошо вентилировал. Это очень важные моменты. То же самое, что через окно проходит какая-то часть тепла, может быть часть влаги, пара и так далее. И может собираться ну и влага, и конденсироваться. И вот, чтобы этого не происходило, нужно обязательно предоставить доступ для вентиляции. Как делать технические откосы? Я, скорее всего, покажу клету. Я соберу некий макет, и уже тогда спокойно здесь у своего дома я смогу показать вам и рассказать, как это именно выполнить. Там есть несколько вариантов, поэтому... Мне показывать на работе, ну и тратить полдня времени на то, чтобы показать все эти варианты, не имеет никакого смысла останавливать процесс. Здесь я намерен показать, больше показывать каких-то практических решений. Потому что в действительности я пользовался одним методом, потом пошел к другому методу, попробовал третий, четвертый. Кто-то из ребят пользуется, там знакомые... Пятым методом, то есть каждый по-своему делает, то есть вариантов достаточно большое количество, но сути это не меняет. И как раз таки у нас сейчас, вот, ну, по крайней мере, я не знаю, мне вот сейчас в, в регионе столичном, в районе Хельсинки, не довелось ни разу делать наличники накладные. Поэтому здесь нужно больше уделять времени, аккуратности, вниманию и правильно расчертить, и выпилить. Потому что это уже по сути является как бы откос. Он является и наличником одновременно. То есть красится только лишь вот торцевая часть доски. И все, И на этом заканчивается. Никаких накладных наличников нет совершенно. Это ну, некий стиль модерн современный. То есть есть классический, есть деревенский, есть модерн. То вот э, за несколько лет мне не довелось ни разу делать накладные наличники. Хотя когда я работал э, с Клеоном брусом и строили дачи для круглогодичного проживания там вот именно в клееном брусе там такая система не пройдет все-таки есть усадка и там наличники они как необходимость они обязательно должны быть я вам рассказал про вариант который мы делаем это относится только лишь к деревянным фасадам если будут фасады которые под штукатурку там немного уже по-другому нужно делать но об этом я расскажу в другом видео. А на этом я хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!